Людмила Ивановна, расскажите, какие у вас были заболевания до того, как вы начали лечиться пирамидами? Могу сказать, что у меня заболевания море. И все, все они у меня внутри. Поджелудочная железа, желудок, печень, сердце, еще что? Киста левого яичника. Ну, достаточно, я думаю, количества. И вот, значит, я долго очень мучилась. Меня почему-то дуло, раздувало. Какие-то прям такие ощущения, как будто вот я хочу куда-то улететь, как будто как шар надутый. А потом, когда я э, получила Прыганная эту пирамиду, я легла под нее и лежала там ровно один час. Ровно один час. И за этот час я почувствовала, что у меня прошли все боли, которые были. У меня успокоилось, значит, все состояние всех моих органах успокоилась и стала более таким стабильным и безболезненным. Ну и я, значит, решила, что в дальнейшем и надо, наверное, и пользоваться этим прибором, или как он, он называется, пирамидой Хеопса. Вот. Ну... Сколько дней до ног, вы До моих ноги тоже больная болят. У меня еще тяжелая травма, перелом шейки бедра. Я, конечно, хотела еще подлечить это, это место. Но очередь не дошла. Ни не не до артроза, ни не до, не до артрита, ни до перелома шейки бедра, ни до чего очередь не дошла пока. А сколько дней вот. вы всего лечились? Значит, я занималась этим шесть дней. Шесть угу. дней. У меня только получилось. Потом пирамида у меня вышла из строя. Там одна нога немножко подкосилась. Мне пришлось ее отремонтировать. И поэтому я не занималась этим. Вопросом. Вот. А сколько вам лет? Что? Сколько вам лет сейчас? Мне в настоящий момент 80 лет ровно. До 81 я еще пока не дожила, но надеюсь, что доживу. При после пользования пирамидой. Ну а уж... Осталось тут немного, я рождена летом, и у меня такое символическое число 7, 7, 37. Я думаю, что я до, эти, до этих цифр доживу и э, благодаря э, пользованием пирамидой.